КС. КС это все-таки сегодняшняя э, тема нашего эфира, поэтому я считаю, наверное, все-таки заострять внимание нужно в первую очередь на нем. Аристократка и в хламинго. Все те же самые, против все тех же самые Ксении и Босса Орги. Ну и у нас тут поножовщина, поножовщина. Все. Этого достаточно Пику под ребро Получили мадамы из каждой команды Ну, это в хламинг в одной И босс-орги в другой Ну, в Хламинго выигрывает И в этот раз, смотрите, теперь Систерс, да, начнут Соответственно Да или нет? Должны начать в обороне, потому что, типа, выиграли-то, да? Да, но у нас, видимо, хотя, не знаю, в духе play все это сейчас происходит, или действительно так сестры решили начать в атаке, не знаю, вот честное слово, не спрашивайте, не знаю. Но fucking bitches и тогда первую половину начинали в обороне, ну, кстати, начинали ее, вы помните, 6-0. Ну что ж, удачи девочкам, приятного просмотра зрителю, и, конечно же, надеюсь, что дедоса больше не будет никакого, и мы сможем посмотреть турнирчик нормально, как, как и планировалось. Ну, раунд разыгрывается через мидл, один из неприятнейших раундов для обороны, как я считаю, по соргей. Крутая тусовочка у них тут на меду сейчас намечалась. Ну, как-то так забавно. Девочки какое-то время даже друг с друга не стреляли. В хламинго в результате попадает под босса орги аристократка 88 хп. Что-то в этой ситуации надо менять, думает аристократка. А что? Пока еще не придумала. Смотри, как там. А пули с какой скоростью летят. Аристократка, боюсь, сейчас могла бы сломать Маус один, если бы и продолжила стрелять так. Боже мой. Аристократка в этой ситуации непростой еще и минус умудрилась сделать, но 4 хп осталось. Тут, конечно, уже однозначная гибель а, раунда. Именно я не говорю о том, что Аристократка погибнет, хотя вообще должна погибать однозначно потому Иначе денег не дадут, надо идти умирать И минус от Ксении Хотя с, с позиции Ксении надо было не убивать соперницу Опять же, надо было дать э, таймеру выйти И тогда аристократка осталась бы без денег вообще Потому что она, скорее всего, покупала армор Там, может, какие-то гранаты а, И результатом всего этого стало бы то, что у нее просто на балансе было бы там около нуля ну -с. ситуация переменилась Как вы помните, было 0-6 в пользу сестер Теперь уже 0.6 не будет вообще даже близко Ой, здравствуйте Ха-ха, хламинго Вот этот прикол, заходит в яму, а там, значит, здравствуйте Я к вам тут в гости пришла И не кто-то, а именно босс Оргий Ну что, Ксения, переспрейт ли сейчас двух соперниц? Или вообще не будет пытаться этим заниматься? Бомбу поставили ну, аристократка, опять же, вот, купила флешку. Ее обязательно надо кинуть. Во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни, но флешку обязательно надо выкинуть. Ну, здесь, конечно, в хламинга я думаю, все-таки погибнет. При всем уважении, но такое... Такое очень сложно выиграть. Нужно прям очень хорошим скиллом обладать, чтобы переиграть соперницу. Но достаточно было справедливости ради выиграть парочку секунд. Пару секунд бы еще пожить И, может быть, оппонентка не успела бы Снять бомбу Ну, 2-0 В целом, уже сестры Сестры показали, что все не так хорошо Кстати, теперь у сестер посмотрите, какие пинки да? То есть 75-39 Против 27-21 Разница, конечно, 39-27 Не такая существенная Но вот 77 и, например, 22 Ну, или даже 33 Разница уже на порядок больше, конечно но это я ни, ни о чем сейчас, ни на что не намекаю, не подумайте, никого там не выгораживаю. А говорю по факту. Аристократка, ты смотри, шпионка-то такая, а. Ну вот зря shift отжал на самом деле. Очень зря. Ну да, вот вам в результате. Я уверен, что босс Орги прекрасно слышала а, топот соперницы. И именно поэтому она уже была готова а, к тому, что к ней будут заходить кости. Зря, зря, Аджатыши. Ну смотрите, сейчас мы теперь э, увидим 6-0 в другую сторону, да? Забавно будет. Потом опять произойдет ДДос. И после этого ДДоса... Мы с вами третий раз будем смотреть этот же самый матч. Будет очень смешно. Тайминговая, кстати, хаешечка замечательная. С большим достаточно уроном, сказать, прилетела хаешка. Атака аж после этого выходить передумала. Ну, несколько флешек, несколько дымов. В целом, девочки сейчас, конечно, грамотно раскинули позиции. Но нужно теперь понять, да, а, как под эти позиции выстроиться. И вот в хламинга уже хлам прямо и выставилась. Минус Ксения, но по боссу Орги есть информация. Тут как бы дело техники для аристократки. Стрелять она умеет, поэтому такое потенциально выиграть-то может. Но как там будет дальше, пока непонятно. Нет, не залетела стрельба вообще. 4-0. Надо было отдать 6 побед и начинать дальше продолжать. Ну, я немножечко не соглашусь, потому что это... А вмешательство в экономику было бы. Мы же не знаем, какие... какое количество денег девочки тратили. И сколько у них было денег на старт седьмого раунда. Вот при счете ноль... Как у, у кого сколько было денег, да? То есть, может, кто-то там АВП купит, а у него б, даже на коллаж бы не хватило. У нее, вернее. А, поэтому отдавать можно было бы, но была бы замечательная вещь, такая как бэкап, и просто отбэкапать, например, на тот же самый счет, но такого, к сожалению, не бывает. Здесь, по крайней мере. Босс Оргий. Контролирует мидл. Полупассивно, периодически уходя, приходя. Но все-таки контролирует. Но там никого, правда, и не будет. В Хламинго. Неплохой такой чек из ямы. 16 хп осталось. А тут неожиданно и Орги уже подъезжает. Ну, в Хламинго пока будет перестраиваться. Раунд уже закончится. Раунд уже закончится. Да и, в общем-то, просто один вопрос. А зачем сейчас куда-то было выходить? Не знаю, честное слово, не знаю. Можно же было просто выйти из ямы. И все, и не париться. О, oh! Ну вот теперь уже становится понятно, для чего был выход э -э, на ковры. Но раунд-то не выиграть при этом, да? 13 секунд до конца, и нету бомбы. Только минус по сопернице может дать возможность э -э, победить. Ну тут хламинга. <смех> <смех> Ничего толком не смогла понять. Нигде соперница сидит, нигде бомба лежит. 5-0. Но я же сказал, сейчас будет теперь 6-0 в другую сторону. Зеркальная отдача пошла. Ах, да, дорогие мои друзья, я совсем забыл. Позвольте мне поблагодарить в очередной раз... Спонсор этого турнира, конечно же, это Станислав Григорьев Он же Кумар Благодаря ему девочки получат за первые три места спонсорские привилегии Если бы не он Они бы сражались просто так А вероятнее всего вообще бы не сражались Потому что смысл проводить турнир без каких-либо призов Вот Вот все, что я должен был обязательно сказать Теперь сказано Минус от босса Орги По аристократке Хламинго что-то в респауне Подзависло Мне кажется, есть вероятность, что вот Сестры сейчас поймали Чуть-чуть, маленькую Незначительную, но все-таки дизмораль Потому что они выигрывали 6-0 Теперь они 6-0 проигрывают Ну 5-0 пока что Я думаю, это все равно должно как-то отразиться На игроках Пусть даже не настолько явно Например, до разбития э, мониторов и выбрасывания компьютеров в окошко не дойдет, но все-таки. Небольшая грусть должна, наверное, появиться. Минус от Ксении, которая в окошечке у нас, да, сидела. 6. 6-0. Тот самый, вот он, зеркальный счет. Теперь самое время завалить сервер и начать по новой. Скидываемся, скидываемся по нулям. что то в хламинга вот, вот что то не то с ней сейчас происходит, грустит. Очнулась. Ну выход через яму, по крайней мере на данный момент, если опять же девочки из команды сестры не передумают и на каркой. Я очень сильно надеюсь, что этого не произойдет. Все-таки я как бы настраивался на то, что я сегодня буду весь вечер комментировать КС. Относительно этого выстраивал, так скажем, свой распорядок дня. Мне просто даже не хотелось бы прерываться в комментировании. Банально даже из-за этого. Ну что, босс Оргий. Бомбы установили, придется боссу Орги терпеть соперниц в точке. Соперницы еще и Перекрестный Огонь здесь организовали. Ну, бедовенький раунд на самом деле. Да, минус, ари минус от Аристократки. И 6-1. Поздравляю. Да, конечно, непростой путь еще предстоит преодолеть команде сестры. Девочки действительно достаточно амбициозны с точки зрения как бы игрового результата. Uh, поэтому я вполне себе уверен в то, что действительно могут быть и камбэки какие-то во второй половине, да и первые еще даже на 50% не сыграно. Так что тут боюсь даже предполагать. Но в хламинга что-то у нас опять и шет Так, в Хламинго не Афкашат больше. Пришла. Ну, здесь ключевой, конечно, персонаж раунда будет, скорее всего, Ксения. Хотя босс Оргий рискует перегнать свою соперницу по скорости контакта с оппонентками. Но нет, уже теперь точно нет. Вот Ксения... Ой, не видит Ксения-то эту позицию... Чуть-чуть-чуть-чуть. Так плохо. А, не пошли туда. Ой, Ксюша! Ксюша! Босс Орги! Господи, ошибка на ошибке, но раунд выиграть все-таки сумели. Парадоксально. Конечно, здесь... Блин, если бы Систерс знали... Черт возьми, Систеры это знали бы, куда они идут. И что их не видно, если они подходят под коннектор... И они там делали бы легчайшие минусы Спокойно потом бы заходили Они бы, конечно, именно так и сыграли бы Ну, вот она Разведка получилась такая себе Гранат не было Звуков старались не издавать Но Ксения, конечно, спрей, который она сделала Очень прям на тоненького Очень Аристократка вновь АФК Простите, в хламинга. В хламинга вновь АФК Ну, а аристократочка ждет Закончились афк стояние у Фламинго. Она отправилась на ковры. Аристократка отправилась в яму. Хотел я сейчас подметить, что будет разыгрываться сплит-пуш точки А. А потом вспомнил, что это матч формата 2 на 2. И тут кроме сплит-пуша точки А больше ничего разыгрываться в принципе не может. Ну, разве что только просто пуш точки А без сплитов. Аристократка, кстати, под хаешку вражескую не попала. Чудом. Минус от хламинга, Неудачные тайминги для Ксении сейчас были. О, сорги. Однако. Однако не успевает забежать в коннектор. 7-2. Ну, немножечко не хватает огоньку. Вот честно. А, начинаю... Немножко зевать. Это говорит о том, что в матче очень мало экшена. Очень медленно действует Систерс. А счет, который мы видим с вами на табло, не соответствует тому, как они двигаются. Да? ну то есть Я понимаю, они медленно отыгрывали бы, если бы это помогало им выигрывать. Но то, что я вижу, это отдачу с перевесом в 5 матчпоинтов. Лично, на мой взгляд, я бы уже бы начал играть гораздо быстрее. Потому что, если ты проигрываешь, то какая разница, быстро ты это делаешь или медленно. Но хотя бы как-то попытаться разнообразить, я считаю, здесь нужно было. Босс <рисвы> Оргий. Минус в Хламинго. Аристократочка. Одна. Одна против двоих, но есть, конечно, большой плюс э в том, что у Босса Орги. Orgy... ХП-то всего 34, и это позволило аристократке сейчас сделать минус. Но вот 100 Ксения сейчас пытается дождаться действия от соперницы и прижучить ее. И сделать это на самом деле несложно. Но на тоненького позволило аристократке повернуться в сторону Ксении. Если бы аристократка вдруг случайно попала бы в голову соперницы, то та погибла бы. И это было бы очень неприятно. То есть, как бы в таких ситуациях нужно за долю секунды убивать соперника, чтобы он даже опомниться не успел. А Ксения гуманно позволила немножечко еще понять вообще, что происходит. Ну, тут размен гранатами. Вообще никто никакого урона не получил, ни от каких гранат. Ну, кстати, да, первая половина уже за факинг бича остается. С каким итоговым счетом это дело все произойдет От ХЗ Так, из ковров у нас, да, значит, пытается аристократка сейчас Байтить на себя внимание В то время как в хламинго будет открываться из ямы Ну, в целом, здравый раунд В целом, даже есть гранаты Даже есть какие-то прокидки ну, Ксения имеет позицию, но не сказать, что уж прям хорошую на самом деле. У соперниц, я считаю, позиция это получше. Ну, вот. Размен. Очередной размен, и это 8-3. Ну, приятно видеть, что хоть какая-то борьба сохраняется. Но, конечно, раунды по полторы минуты от девочек. Ну, не совсем, конечно, по полторы ладно по минута 20 это прям долго это долго даже 5 на 5 не всегда такие раунды разыгрывают а уж два на два это вообще по моему совсем нельзя так разыгрывать долго но окей это право девочек я ни в коем случае не навязываю то что им нужно играть быстрее или медленнее они вправе играть так как хотят в хламинга получила сейчас хаешку подножки прям ну, минус 26 хп. Во, самому уже играть захотелось пикселю. Вот, видите как? Видите? Второй игрок уже у нас... Ну, второй зритель на канале уже говорит, что хочет пойти сам теперь поиграть после того, как насмотрелся на КС. 84, дорогие мои зрители, многоуважаемые и горячо любимые. А разница сокращается постепенно во взятых раундах. Сейчас произошла перестрелка. Достаточно жесткая под ямы, и Эту перестрелку факинг бичес проиграли. С разменом. Но все-таки проиграли. Поэтому сестры продолжают разыгрывать различные сплит-пуши. Ну а собственно я не могу сказать, что это неправильно. Потому что это отчасти работает. Босс орги кстати... В наглую бежит аркадить э, соперниц Ксения, 39 хп Ну, босс орги не знает, куда бежать-то Яму поджимать или ковры Но тут самое главное Это все-таки не топать В противном случае поджим вообще тогда не нужен Поджим только лишь Рассекретит планы О! Ну ладно, справилась. Справилась. Вот это поджим. Вот это я понимаю. В лучших традициях Counter-Strike. 9-4. Самое главное, что Shift не отжимал. Вот тут молочинка. Поняла, что если она отожмет Shift, ее даже издалека услышат, и уже эффекта должного не будет. <св sag> Два раунда еще в первой половине остается. И вот мне интересно, fucking бичес, насколько быстро они будут играть в атаке. <laughs> Потому что э, сестренки 13 раундов разыгрывают уже 21 минуту почти. То есть это почти по там, минута 50, минута 40 на каждый раунд. То есть почти полный таймер отыгрывается. Ксения, минус в хламинга, аристократка в яме одна. К сожалению, ее напарницу. Убили. Ну, а тут то ли стрельба не легла, вот я не понял, то ли она под собственную флешку ослепла. Вот не понял, как это было. Жаль, когда человек слепнет в КС 1.6, а мы с вами не видим, ослеп он или не ослеп. 10-4. Последний раунд первой половины. Далее последует смена. Но в целом можно уже точно подытожить, что Факинг Бича с первой половины сыграли замечательно. Вот сестренки немножко в первой половине подкачали. Им бы тот матч вернуть, который сорвался. И было бы вообще все супер и замечательно. Но его уже не вернуть, к сожалению. досеры, горите в огне. Ну что, в Хламинго, Аристократка. Действия по-прежнему достаточно медленные. Но сейчас эти медленные действия, как минимум, обусловлены тем, что здесь лежит дым. Перестрелочку аристократка выиграла. Правда, ненадолго. <laughs> В Хламинго. Против Ксении. Вот эта пауза, которая сейчас обрисовалась, да, как вы можете заметить. Она пагубно влияет на Ксению. Исключительно. А потому что в Хламинго и так не знала, где ее соперница находится. А вот Ксения понимала, что оппонентка где-то в яме. И раз она оттуда не открылась достаточно долго, да, она оттуда не открывалась. Можно предположить, что она ушла куда-то в другом направлении. Но все намного проще. О, Ксения дает. Объясню сейчас, в чем прикол был, если кто-то не понял. Ну что ж, установлена бомба. Ну, в хламинго. Молодчинка. Выиграла раунд. 10-5. Прикол заключался в том, как поставила дула от своего автомата. А, Ксения, да? То есть она грамотно сделала. Заметьте, она зашла сюда, чтобы ее с левой стороны ящиков не было видно. Но поставила прицел вот сюда. Вместо того, чтобы ждать соперницу справа, она ее как бы не ждала вообще, получается. Она просто спряталась и, <laughs> и ждала. Ох уж эти милые создания девушки. Порой действительно делают что-то необъяснимое. Ну, fucking bitches. Залетели на точку. Залетели жестко, быстро. Но пока что без результата. 39 хп у Ксении и маловато. Маловато. Вот так хочу сказать. Это, конечно, ни в коем случае, ни в коем случае не... Констатация факта, что не удастся выиграть этот раунд, однако уже 11 хп от 30 остается все меньше и меньше, а время идет, нужно двигаться и в результате, конечно, позиция переходит в выигрышную для команды сестры. Напоминаю вам, дорогие друзья, что следующий матч команда СЛС против команды Малышки, также Best of 1, пройдет он, короче... После вот этого. Ну, то есть там будет небольшая пауза. Но она будет небольшая в плане, там, ну, минута-две. Пока девочки запустятся. Пока а, сервер там выдаст. Фасткап и так далее. А пауза именно, да, перерыв. У нас будет после полуфиналов. Когда определятся э, имена команд, э, которые будут играть матч за третье место и финал. В Хламинго. Минус Бо -соргий. Ксения. Отличная флешка прилетела. Прям изумительная флешка прилетела. Лучше не придумаешь. Ну, пытается напугать Ксюшу, кстати, соперников своих. Кстати, удается. Удается. Ну, правда, это не возымело в результате в, в, в целом никакого итога. Но удалось спугнуть соперницу, как минимум, с насиженной позиции. Это здорово. Но в перспективе для взятия раунда, конечно, это ничего под собой не несет. 10-7. Разница в 3 матчпоинта была в 5, уже в 3. Ну, то есть тенденция для сестер пока что удовлетворительная, я бы сказал. Но э, не было девайсов. Пока что факинг бичи сыграют с э, пистолетами. Поэтому сложно. Оценить, насколько Продуктивно Они сыграют с девайсами А именно сейчас У них есть галилы, как минимум частично Да Вот я не знаю, у босса Орги есть ли Какая-то граната Простите, я просто вижу, что она стоит с гранатой Есть ли какой-то девайс Есть глок <laughs> Есть глок и флешка Нет, девайса нет Ну что, вот вылетает та самая флешечка аристократка вместе с хламинго забирает босса Оргия а почему-то ксения не отважилась выйти со своей напарницей вот уж и не знаю даже почему вот уж совсем не знаю почему Ну что, 41. Град пуль вылетает просто во все возможные стороны. Ксения даже нормально двигаться не может. Лишена этой возможности попросту, потому что куда ни откройся, везде могут прострелить. А Ну, либо же просто напрямую перестреляют. Хламинга Минус Ксения. Это 10-8. Девайсы, к сожалению, для команды Fucking Bitches реализованы не были. Ну и уже, как следствие... Это минус экономика, которая была потрачена на эти девайсы. Ну, и, и уже как следствие потерянной экономики. Поражение в раунде. И, возможно, поражения в еще в каких-то предстоящих раундах также будут. Как бы неприятно это не звучало для fucking Beach. Но вот сейчас Ксения теперь без девайса. С девайсом будет играть босс Оргей. Перестрелка на меду. Фламинга, кстати, поняла, что да, лучше никуда не лезть. Но, однако, босс Оргий, посмотрите кто, а? А, Враждебно настроена, очень враждебно настроена. В Хламинго забирает Ксению, десантировавшись на мидл. Босс Оргий. Ой-ой-ой-ой-ой! Она так долго бегала за ней. Так долго. Она изначально произошла встреча на миду. Она ее увидела. Постреляла в нее. Сняла там что-то порядка 20 хп. Побежала в коннектор из коннектора забежала в люльку. Ну и в люльку, я думаю, она бы спрыгнула на мидл, побежала обратно в коннектор за ней. В общем, догонялки какие-то получились. Но, к сожалению, пока в хламинго убегала от соперницы, она мало того, что один минус успела сделать, так еще и позицию выигрышную дала своей команде. Ну, то есть, получилось, что босс орги зажата была в люльке, ей не спрыгнуть э, на мидл и на хелпу не выйти, потому что там тоже уже была аристократка. Ну, опять же, действия через мидл достаточно сильно нашумели и настреляли. Так что ничего удивительного в этом нет. Я думаю, команда Сестры уже готовы в целом к приему соперниц. В хламинго имеет достаточно амбициозную позицию. Ну и у аристократки позиция в целом ничуть не хуже. Ну, выход с коннектора, думаю, будет. Э, сдержан. Думаю, могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что есть. Есть намеки на то, что его можно было бы сдержать. Хотя, конечно, очень закрытые позиции игроков команды Сестры. Может сказаться негативно на результате раунда. Хламинго. А, минус босс Оргий. Ксения. На размен. Ну, минус Аристократки. Где фаст раунды? Пиксель. Если бы я знал, я бы тоже очень хотел Увидеть хотя бы парочку фаст-раундов Потому что у меня теперь не просто Зевок нужно подавлять Так а мне еще и теперь глаза нужно Себе придерживать, потому что я уж прям реально Спать захотел Нет, на самом деле просто я сегодня не очень выспался Меня и так целый день В сон клонит А тут еще как-то прям совсем такие Медленные, вдумчивые девушки Что мне сейчас подушечку Да и ебанки Нет, девочки молодцы очень-очень большие молодцы Они стараются показывать нам зрелище Играют для победы своей команды Молодцы Пусть даже и немножечко кофе будешь А у меня здесь все есть У меня кофе стоит на кухне Здесь на столе на моем рабочем стоит баночка с энергетиком В общем, все, что нужно есть Только подушечки рядом не хватает ну, есть, конечно, на кресле компьютерном, но это не то. Fucking бичес. Толком никуда не вышли, но уже потеряли по 40% здоровья. Но сейчас слишком широкие стрейфы себе сейчас позволяет делать босс-орги. Однако делает минус по вхла... в хламинго. И еще и даже аристократку забирает 19 хп, кстати, оставалось Была близка аристократка К э, победе в раунде Но по сорге оказалось чуть-чуть ближе 31 минуту уже играют Да, 32 минута сейчас идет За 32 минуты девочки сыграли 21 раунд Ну, это уже побыстрее, чем э, Почти 2 минуты на раунд То есть это бы побыстрее, чем минута 40 Но это по-прежнему Опа! А вот кто там, Пиксель и я. Заказывали быстрые раунды? Получите, распишитесь. Аристократка. Минус Ксения. И отдача под босса оргий. 12-10. Виола, приветствую. Они услышали, да! Да, Лиза, они услышали. Я согласен. Это, черт возьми, очень здорово, что они это услышали на самом деле. Стоило отойти и быстрый раунд. Ха, ха ха Пиксель, ты что, не видел его? Ну, там, честно сказать, конечно, особо не на что было смотреть, но он был быстрый и жесткий. Это самое главное. Факинг бичус выиграли его посредством перестрел. В хламинго! В соло на коврах. Кстати, позиция не сразу читаемая. И ее можно прочитать, но чуть позже. Ну и поэтому минус по боссу оргий. Но в, за... в графе здоровья осталась циферка 40. Неприятная цифра, на самом деле, для... А в Хламинго, потому что у ее соперницы 100. Нет, я только слышал, как ты комментировал. А у них веб-камер нету? О, ну, я не знаю, наверное, есть. Я думаю, сейчас уже у каждого веб-камера есть. Ну что, в Хламинго попросту даже не выпускают. Это тринадцатый раунд для команды Fucking Beaches. Если включат веб-камеры, то как начнет лагать? Ну да, если там так просто, он компьютеры горят, а еще вебку сюда надо подключать. Да, представьте. Хотя в теории можно было бы загнаться, можно было бы даже загнаться с тем, чтобы вывести изображение с веб-камер, ну как в профессиональном Counter Strike. Ко мне в программку, да, чтобы я вам транслировал лица девочек в момент, когда они убивают кого-то. Их эмоции там. о Вот это прострел! Вот это, я понимаю, 13 хп осталось. В хламинго аж бежать как можно дальше. Ну, все, Ксюш, там если кто-то был бы, он уже умер. Девчонки стримят же некоторые. А, нет, ну это понятно, это понятно. Ахаха, какие лица, Саш. Ну какие красивые, милые, добрые и, надеюсь, нежные. Ксения переигрывает а, в Хламинго и на табло уже 14.10. Вот вам Поворот, дорогие друзья. А, ну, то, что девочки стримят, это я понимаю. Я имею в виду, нужно было бы просто вот вывести ко мне на экран, чтобы вот я смотрю, допустим, за зафхламинго, да, а внизу по центру экрана, например, ее вебка появляется. Переключаясь на другую, появляется ее вебка. Ну, как, собственно, опять же, в профессиональном Counter-Strike, когда профессионалы играют, там же вместо их аватарок, собственно, в большинстве случаев камера их показывает. Вот такие штучки было бы сделать, было бы прикольно, но, к сожалению, это дорого реализовать, причем реально дорого. Есть специальная программа для этого, но она дорого стоит. Могу дать камеру через USB ниндзю? Не, это я понимаю, да, но это все, конечно, штуки такие. Пользоваться ими можно, но чтобы профессионально бы это все выглядело, нужны приватные программки, которые стоят денег и ни причем не маленьких. Но да, можно в теории и даже через Ниндзю, например. 14-11. Камбэк практически случился у Факинг Бичес. Но при этом и се се се сестрюлечки <laughs> готовятся также к камбэку. У нас был агрессивный раунд через в Хламинго. Забегает в спину и вырубает первую. Вырубает вторую. 14-12. Чего и следовало, в общем-то, ожидать. Потому что... Не было нормальных контактов у сестер с факинг бичес, они просто забежали в мид Завернули в коннектор Вышли с конта, увидели одну соперницу и... не увидели вторую И вот почему никто спину не чекал, ну понятно, почему никто спину не чекал, да, потому что там шла ожесточенная перепалка а, непосредственно в точке Ксения! Ну, размен, размен не более того Но все-таки один в один Очень острая ситуация На хелпе сейчас находится в хламинго Ксения Ставит бомбу, кстати А вообще в хламинго даже и не подружу Ой-ой-ой ой ой В хламинго Как же замечательно поставила прицел Вот прямо аккурат туда, куда бежала ее соперница Замечательно и круто 14-13, да, получается Так играть захотелось, что даже на сервер решила зайти. Вот, третий человек, насмотревшись стрим, захотел поиграть. Круто. И призадумались, факинг бичес, да, опять. Что-то быстрые раунды перестали работать. Надо делать все, видимо, чуть-чуть медленнее. Ксения. Кстати, кстати. Это уже позиция вот... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ее нельзя разыгрывать. Ай-яй-яй. Минус от Ксении, да. Аристократка один на один остается с Ксюшей. Но нельзя разыгрывать парапет. Просто разыгрывается мидл. Парапет не является медом. И уж тем более нельзя разыгрывать апдаун, э, пожарка, ладр, кто как и называет. В общем, эту лестницу нельзя использовать. Если это будут допы, это будет надолго. Ну, пока что 14-14. топы, -14. в принципе, да, никто не отменял, конечно. Ну и это, да, будет надолго, безусловно. По сути, каждая команда сейчас имеет право на победу, да? Два раунда нужно взять одним, два раунда другим. Но опять же через мидл. Через мидл хорошие раунды можно делать. Очень много хороших раундов можно делать через мидл, но правда не два на 2. При игре в 2 на 2, ну, может быть, здесь еще в пистолетках и в экономических есть смысл пытаться брать мидл под контроль. Ведь это стратегически важная позиция для контроля перетяжек соперников. По сути, нет никакого значения в матче 2 на 2 сидеть на миду. Ну, то есть это не приносит никаких таких прям очевидных дивидендов. Да, вы не можете там прыгать с люльки и занимать коннектор. Благодаря тому, что у вас на миду кто-то есть. Ну, а оно вам просто надо? Вопрос такой. <laughs> вот так вопрос поставим. Ну, сейчас заняли коннектор. Хорошо, заняли мид. Ксения. Минус в хламинго. Аристократка. Одна против двоих. Ну, есть информация только по одному игроку атаки. Нет информации по второму. Аккуратно на шифтах. Девочки из Fucking Beaches пытаются зайти сейчас на точку. Аристократка. Увидела ли кусочек торчащего калаша? Наверное, увидела. 19 хп осталось после босса-орги. Ксения добивает оппонентку 15-14. Ну что ж, и теперь уже официально последний раунд основного времени. Либо факинг бичес выигрывают и проходят в финал. Либо систерс забирают 15-й раунд. И мы смотрим... Эх, овертаймы... Ну потому что это правда реально будет долго Я согласен с ребятами С трансляцией, это будет долго, да Ну а как вы видите, атака Начинает Не очень хорошо раунд Ну да, ну да Эй, Ксения, что это за мув такой? Вышла с флешкой в руках И стоит Интересно, интересно 20 хп минус от аристократки и от 15-15 и пипец ой ну ладно 15-15 окей Вынужденная необходимость, дорогие друзья, простите, начинает появляться вы... вынужденная необходимость. Все-таки, как, поня... как вы можете догадаться, у меня не совсем-то уж прям а... резиновые голосовые связки, да, и все-таки они немножечко напрягаются, учитывая факт того, что я уже 3 часа 40 минут разговариваю. Поэтому я периодически буду молчать и не пытаться развлекать вас какой-то беседой. Я буду говорить, естественно, что происходит во время игры, но... Будут появляться паузы, не обессудьте. А то просто впереди. Вот сейчас какой я комментирую матч. 1, 2, 3, 4. Пятый матч комментирую. Еще столько же. А у меня уже начинает, ну... Голос начинает потихоньку пропадать, я как бы чувствую. Тем временем, 16-15. Раунд за командой Sisters. Саш, ты ж не робот. Не, я робот еще какой, но не в этом плане просто. <laughs> Смотря в чем? Ну, доводилось комментировать и по 8 часов. И даже, по-моему, самый большой эфир у меня длился что-то около 10 часов. Но это именно комментирование. Ну, конечно, как я вспомню, у меня аж пот выступает на лбу. Это страшно. Так долго комментировать. Но... <свы> да, в общем, пыталась, конечно, на морозе. Просто на морозе в хламинго зайти и выиграть. Ну, нет, такие раунды не выигрываются вот таким образом. 16-16. Сейчас, короче, будет у них потом 18-18. Еще одни допы, и будем 15 часов смотреть дальше. Я бы часик поговорил и замолчал бы. Ну, Юр, поэтому я и комментатор, собственно. Потому что я умею больше часа разговаривать. Ну, и больше двух, и трех, и четырех. Мне вообще все мои родные и близкие всегда говорили, что я ну, очень много разговариваю И я очень из-за этого часто от своей жены слышу, что я ее заколебал и заткнись, помолчи уже ну, Нормальное явление Но зато после длинных эфиров я просто сижу и молчу Кайфую от того, что можно помолчать. 17-16. Итоговый счет первой половины первой серии овертаймов. Сестры пока что впереди. На один матчпоинт, но все-таки впереди. Для победы им нужно взять два раунда. Команде Fucking Bitches необходимо для победы взять все три, играя в обороне. Если хотя бы один забирают сестры, то fucking бичес уже не могут выиграть в этих овертаймах. Овертаймах, но могут сыграть, ну скажем, в, в ничью. Сделать 18-18 и... Надеюсь... Ладно. И запустить следующие овертаймы. Походу до утра будем смотреть. Парвис, ну... Все возможно, я не буду исключать. Если бы был какой-то фиксированный счет, когда уже ну, овертаймы заканчиваются. А то же ведь может быть и 60-60, например, счет. Как бы я вот комментировал матч по CS GO. Два с лишним часа шел. Вот просто два с лишним часа. Один матч, best of один. Два с лишним часа. Минус от Ксении. Аристократка. Хороший хорошо. Аристократко, Как же она аристократично Сейчас сделала В калаше закончились патроны Так она с дигла добила 18-16 Теперь уже опять-таки Матчпоинт Либо сестры выигрывают Либо fucking бичес делают овертаймы Другого быть не может Все Смотрим Любая ошибка Команды Fucking Bitches в этом раунде, ну или в случае, если сейчас они выиграют, то в следующем, приведет неминуемо. Неминуемо приведет к поражению и к игре за третье место для них. Ксения. Ну, разменялось практически одинаково по урону с Хламинго, но Аристократка доби... Окей. Все. Размен. Ситуация один в один. Да ладно! Я не знаю, чему я даже больше рад. Тому, что матч закончился. Или тому, что аристократка крутой хэдшот поставила. Но нет, на самом деле, конечно, я рад просто, просто тому, что я вижу красивый кайсик. Но подытожим. Полуфинал закончился. С командой Sisters мы прощаемся до финала. Там мы с ними увидимся вновь. С командой Факинг Бичес мы тоже прощаемся до матча за третье место. Там мы увидимся с ними.